Когда с тобой расстался я, я не хочу таить, что я тогда любил тебя, как только мог любить. На нашей встрече я не рад, упорно я молчу, твой глубокий грустный взгляд понять я не хочу все толкуешь ты со мной о милой стороне, но ты блаженство боже мой, теперь так чуждо мне, поверь, с тех пор я много жил, много перенес, и много радости забыл, и много глупых слез, когда с тобой расстался я, я не хочу таить, что я тогда любил тебя, как только мог любить, на нашей тречи я не рад упорно, я молчу,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 только мог любить, но наше стричь, я не рад упорно, я молчу.